Эй, здорово, Ютуб! Ну что, как ваши делишки? Рассказывайте. И у меня неожиданный формат видоса. Это третье лицо. Неплохой формат, но вот что-то с ним не так. Когда ты в него играешь, ты начинаешь ощущать такие моменты, как задержку входа в прицел, еще кучу-кучу факторов, еще на ты не можешь поменять плечо, ну короче, он прикольный. Если вам прям надоело КБ от первого лица, и вот вы не хотите вот это задротство постоянно, хотите просто выдохнуть, и ДМЗ вам тоже не подходит, то от третьего лица можно зайти, разбавить контент, поиграть, после чего вы с таким восторгом вернетесь в первое лицо. Ну, просто нереальное ощущение. Короче, переходим к самому видосу, но перед видосиком напоминаю. Первое, в телеге. Я выкладываю все сборки с ганов, с которыми я играю. Ссылка есть в описании под этим видео. И второе, небольшая рекламная пауза. Legion Farm — это сервис для поиска профессиональных коучей и компаньонов, где вы можете улучшить свои навыки и повысить статистику, играя в Warzone, Apex и другие игры с лучшими игроками по всему миру. Вы когда-нибудь думали о том, что играя в Warzone можете зарабатывать? Legion Farm сделали программу как раз для тех, кто хочет стать профессиональным геймером и зарабатывать на этом от 3000 долларов в месяц, играя в любимую игру. Более 300 миллионов долларов было заработано про-игроками только на Legion Farm, и ты можешь стать одним из них. Зарабатывай на любимом деле, пройдя программу и освоив профессию игровой тренер и контент-мейкер. Legion Farm гарантирует стартовый заработок до завершения курса, а размер своих зарплат можно рассчитать прямо сейчас. Давайте посмотрим, сколько я смогу зарабатывать. Оценю свои навыки на 5 и примерно 30 часов в неделю. Больше 1000 долларов через 4 месяца, и это за неполный рабочий день который и рабочим назовешь то с трудом, потому что занимаешься любимым делом. Это инвестиция в себя, которая окупается всего за 1-3 месяца и позволяет вам получить работу вашей мечты и зарабатывать достаточно, чтобы содержать семью, купить в будущем квартиру и стать независимым от нелюбимой работы. Вас ждет 500 плюс часов прокачки, игровых скиллов, игры с проигроками, тренировки на М-тренеры, лекции и экзамены, участие в мероприятиях по всему миру. Гарантия предоставления клиентов на платформе, помощь в создании контента и монетизации социальных сетей. Доступ к самому большому сообществу топ-геймеров и многое другое. Курс можно попробовать по подписке 8400 в месяц или записаться на полный курс. Переходи по ссылке в описании и записывайся на бесплатный вебинар, где ты узнаешь все подробности и сделаешь первый шаг к мечте. Ну а мы переходим к видео. это? Токсичные все третьего лица. Почему? Всякие плохие гадости говорят. Я не знаю, я от первого лица бегать не умею, туда третьего надо бегать. Такая же херня. Пиздец нахуй. Эй, давай. О, Вообще. Oh У вас есть кто там внутри? У меня сценная крыша есть. А, ага, вижу. Ого, стрелять так проще. Он разбитый фул. Над нами их БПЛ. Не помню, я помчал... По вверху, блядь. Ого, я его, я его крякнул. А еще еще да, тарелка на твоей крыше. Uh <laughs> huh. Он видел в окошке. Нуг. Блять, упал вниз. Сука, блять. Тут, блять, еще было. и кассетка, Их четверо было. Четверо? А, залупытаю еще, конечно. Это слово. Блять, а как ты что делать? О, Его чем Да... Этому человеку вообще да пизды еще там происходит. Ну, ребята, там пиздите, защаст, заултаю себя. О, нормальная скорость, бать. А Почему кажется таким медленным все отретилось? Да, очень. Ребят, я забрал, заултаю сразу. идет. Это, Верни, вверх. Вверх. А, это да, это, это, это, это, это а я успею да, я на да, успеешь? <смех> Что Блять, сляж нахуй. Они стоят просто the... наверху, блядь. Оу, щет! Ну, пусти, пусти! Бо ты, господи. Я хрябнула Да ну но. Заправку разведку с воздуха. А, ты снизу? Нет, а это да, я, я подпер. А если не айс, я думаю. Не-не, это Андрей, я просто репутал. Один под нами уже зашел, no он передал. No вверху нопал. No Ничего не понимаю. Стоп, а наверху дебану перед отдыхает. Пожалуйста, улиц. И нас еще впереди там домик усидит А где вышка вот эта большая? вот еще прилетел какой-то челик. А я, я правильно же поняла, хотя бы на тебя человек прилепил семку, да. ты подошел у меня резать, и я сдохла от этого. Да, <с> да. Цель отмечена. Вызываю удар. Ой-ой-ой, куда ж ты пикаешь, мышка? Почему в видеха не видел? Да я помжара нахуй, блять, не могу себе позволить нормально видео. Вот и не вот и на видео. Конечно же, мой пулемет застрянет в цене. А я там скинул РПК. На Ауда у тебя возьму Азина. Там можешь взять ПП-шечку или что-то. А, ну комплект рядом есть, я сейчас заберу. Да, да, да, умой. Чехомат видит, мужиками. Одного убил и там еще двое где это говоришь? у меня у нас было на комплекте прям тут а, тут много тут много БСЛ, их их вызвал много один, он один БПЛА был? да, не у них есть? Блять, это ошибка, блядь Физический геймплей. Ой, состава вышел. Ам куда падать? У меня двое с ним домик пока никуда. Угу, подойди У нас там, видимо, на комплекте есть. Свой, да. Ну, я это не сам где-то полно, но.. Они там же дверь сидят до сих пор. Мани, мани, мани, мани. Мани. Гип нерв мани. Логик контролет. Можем к тебе упасть, попробуем помочь. Андрей да. да, Николаевич. Нет, нет, упасть на крышу вот сюда двоем, только двоем, прямо да, на да. самый верх, на самый верх. Он сестьница спрыгнул вниз. На ну, второй. Он внизу второй. Бу ты, <laughs> толпой, чтобы он не забрал никого, он резает. Резает, резает, резает. О, по сумочке одеваем. Так, я взял по сумочку. А, одеваем нихуя, деваться. не знаю, что я здесь. На улице, да, был? я ничего не хочу говорить как она тебя зацепила оповещение не, не было еще минометку дали на меня, на меня дали на меня дали не минометку не ну, на тебя нет, на меня Вика, Вика, ага, бред на тебя щебать с соседнего дома прыгнуть ага бегу кстати, как же я быстро бегу успеешь? бегу, бегу, как могу Слушайте, не я, я просто не подойду, бля, типа, у меня минометка с моей стороны. А как? С крыши на крышу. О, пух, получилось. Это паркур третьего лица, это вообще нонсент. Ну, Становлюсь, я спокойна. Я тебе сейчас деньги скину, Эк. А сгода ебала лопь, да? Интересно, мои ганы пропали? У меня подо мной тройка сидит в доме Иди-ка, На магазине на мой магазин ага. Я его почти доел, если что, я не знаю Встал, встал, побежал, направо, направо побежал Ага, вижу У меня в спине чего? Или это лагерь может это лагерь он выше себя убил полос все хорошо вот здесь двое еще должно И быть нежнее вещь порас на метке в левом доме куда я сейчас лечу mm -hmm. да да ходят медленно но ходят Газ Где ты? да да да Ой-ой-ой-ой-ой. Справа, я-то справа с дома. Я иду Андрея, помогать. Угу. Я не знаю, ушли вроде куда-то. Ну и наверху бока стоит на крыше еще. Nice. Да, да, в окошке, в окошке второй этаж. У нас пушат. Под нами? Под нами. Под И у меня был еще в домике. Вот этом. В нами. Два нами. да Вот здесь Иду. По окну. Прямо по, под край, подближа к тебе. Вижу. Бля, нет, дом не простреливается. Я смотрю, окошки. Дышала, походу да да да он да, ушел только куда в любом бы вы увидели Налево, налево, налево, налево меня ближе левее вот здесь по дому есть сюда. На самом деле вот у Андрея сейчас хороший там чтобы закрыть у mm -hmm. унес как, как тут напроще забраться? Не знаю. Ну все на что? Так еще и подал вынесли перюшки. Бля, вот а, он иди, ну, видно. Поторой, поторой. Из этой горой. На гор лезет. Пряг. Я в, релоуде, я в релоуде в дом один нашел еще один по дому бегает. один на сколе на второй дом забежал угу. тот что в зоне я вижу в доме я в доме пробиваю его через стену блядь, мне похуй еще что один недавно. еще один еще они похуй там он вышел один направо он по, по зоне идет право по заборам лежит блядь. да так. под домом один отошел, отошел. я перезарядку Стрел ног. В, в доме, внутри дома из-за. Да, да, да. Я пока дал. Здесь внутри его. Стена посты давайте. Noco. Nocal. дом подходит Начал. один? Трякнул. Блять. да, uh -huh. do yeah, надо закрывать он, а он был за ничего, ничего, нормально там сразу рамок попробуй постреливать Просто с лицом, блять, чел блять. Нахуй. Неприятно, блять. Нахуй. Угу. У вас впереди двойка воздействия в домике. вижу. Тех всего. Вот это, баты, были. Это же а, да. Просто баты да. А, да, да, точно. Надо просто ботов убить, и у нас будет хороший хайграунд Бля, как же она покончена, но заходит в ADS и после. А, понятно, они будут прилетать и прилетать, да, короче. Сука. Пойдем вниз. подам чело как-то угол ищет в доме просто не поймают откуда урон идет блядь. две фалпачечки осталось ну а там мы знаем где Вот вижу, бежит. Тебе надо ко мне перейти. Слышишь, полов. Угу. Я пока здесь дал. Здесь патроны. Все, у нас здесь лучшая позиция. Смотри, лево там. Я здесь буду смотреть право. Кто-то из вашей команды все еще вне безопасной зоны. Будь тут. Вот просто будь, где ты стоишь, хорошо? Хорошо. <связываешь> <связываешь> все, перетягивайся, они здесь дерутся. Вы в первый Давай к давай к У меня флажки есть есть станки. Плю если хочешь убивай, просто. Нет, станок, станок, станок, нету, У меня есть флешка. Если хочешь, можешь а. Ага. Газ уже новую зону. Я смотрю как Блять. Ну, можно... себя забочила? Ох, хороший, нахуй! Ой, да, хорошая, бля, веселая ходя. Веселая, ну хватит, меня, бля, жестко тошнит от того, как она переходит в прицела от третьего, от и третьего первого. Пиздец, нахуй, кончено выглядит.